Ну, давайте сначала начнем, что такое эгрегория. Для того, чтобы понять конструктивное влияние на жизнь или не деструктивное, надо для начала понимать, что это такое. Эгрегориальный слой это промежуточный слой между богами и людьми. Когда богов раньше было много, а людей мало, мы имели возможность контактировать с нашими богами, что называется напрямую, минуя всяческие эгрегориальные системы. Единственный эгрегор, который был, это был эгрегор твоего рода и семьи. Но когда Бог стал один, а людей много, появилась, появилась нужда в определенной прокладке. И по образу и подобию эгрегора рода и семьи было создано эгрегориальное пространство, которое выполняет вот эту вот функцию. функцию промежуточного контактного колл центра скажем так. Необходимы они для того, чтобы устанавливать выключить, для того, чтобы устанавливать связь между силами и живущими бесконфликтно друг для друга. При этом эгрегориальная система сам эгрегор как прообраз, как структура, он создан уже по имеющейся схеме. То есть когда-то были созданы эгрегоры родов и семей, где было ядро, основатель эгрегора, основатель рода, было тело рода, тело системы, это его скажем так, основная сила, основное богатство, женщины, дети, все что. Все, что род хранит и оберегает. Было живое пространство, воины которые все это дело оберегали. И было мертвое пространство, изгои, которых изгоняли из рода, или больные евродевые, которым можно было пожертвовать в любой момент. Вот такая вот была система изначально. И по сути никаких других эгрегоров не было. Было только, только это прослойка, потому что люди жили родовым племенным общинами. методом. По мере развития цивилизации изменилась и внутренняя структура взаимодействия божеств, людей стало больше, поскольку угрозы от внешних сил стало меньше, люди начали плодиться в большей степени безопасно. И это количество людей, которое прирастает с каждым днем, надо каким-то образом регулировать. И по образу и подобию уже имеющихся эгрегорода были созданы остальные эгрегориальные системы. Эгрегориальная система многослойна, и каждый эгрегор выполняет свою функцию очень жесткой иерархии подчинения старшего младшему, где старшими считаются эгрегоры религий, а младшими считаются эгрегоры родов и семей. В промежутке между ними находятся эгрегоры государств, эгрегоры профессиональных сообществ, эгрегоры стихийные и иже с ними. То есть это жесткая эгрегориальная система. В зависимости от того, в какой уровень эгрегориального слоя, человек включён своим сознанием, так и растираются его возможности в этом мире. И логика подсказывает на основании этого правила, что если человек включен своим сознанием в эгрегор рода, то есть в самый нижний иерархический уровень, он, к сожалению, в этом мире может мало что, поскольку род и его находится на нижней структуре иерархической. И зависит абсолютно от всех, и его возможности только в рамках семьи и рода возможны. Если он включен в стихийный эгрегор, он может больше, то есть он может контактировать уже не только со своими родичами, но и родичами других эгрегориальных систем в виде рода, но при этом эти связи никогда не будут долгосрочны. То есть стихийные эгрегоры они почему так и называются, потому что связи, которые там устанавливаются, они никогда не имеют пролонгированный эффект в будущее, а ограничены лишь только жизнью, сроком жизни самого человека. Это максимум. Эгрегоры профессиональные, эгрегоры, которые уже объединяют людей по какому-то профессиональному признаку, более информационные и более весомые в этом мире, и имеют возможность пролонгировать себя в будущее в большем объеме, чем одна короткая человеческая жизнь. Соответственно, и человек, включенный в сознание профессиональное своим разумом, способен на большее, чем все нижележащие. Он может контактировать с различными стихийными эгрегорами и даже может ими управлять. Человек, который включен своим сознанием в государственные слои, в министерства, в ведомства и эгрегор самого государства, соответственно, может значительно больше. И, соответственно, человек, который контактирует с религиозными эгрегорами напрямую, являясь их проводником их воли, также становится в этом мире более значимым. Таким образом, деструктивное влияние эгрегора заключается лишь только в том, что он старается удержать человека в своих в границах, границах, в которых он властен, и старается не выпускать его из этих границ. В большей степени таким качеством обладают эгрегоры нижнего слоя, а не высшего. То есть род будет цепляться за человека, а государства нет. Потому что у государства людей больше, у рода мало. Поэтому деструктивное влияние как ограничение свободы, от этим в большей степени свойственно именно семейным и родовым эгрегором. Но и все вышележайшие выше эгрегоры точно также ограничивают человека, то есть являются деструктивным, в какой-то степени деструктивным, выполняют деструктивную функцию воздействие на человеческое сознание принципом только так и никак иначе. И чем выше мы поднимаемся по эгрегориальному слою, тем в большей степени будет развито именно это качество. Потому что в данном случае человек уже нужен не как человек, а как влиятельное лицо, которое это качество проводит на всех остальных. Поэтому эгрегору, любому эгрегору достаточно найти ключевую фигуру среди людей, поднять его до определенного уровня, избыточно подгружая или делая искусственную его бытийную массу достаточно высокой, делая его проводником своей воли, а он уже в свою очередь добровольно из песни сделает это на всех остальных. В этом заключается деструктивное воздействие эгрегориальной системы. После того, как устроилась на работу, вся жизнь полетела. Да. Так. Работа, фирма, она предположилась на всех пор. К уровню стихийного эгрегора. Стихийный это второй слой эгрегориального слоя тоже не самый высокий и тоже, конечно же, в людях очень сильно задействован. Молодой эгрегор, который только-только прописывается на определенном пространстве, он будет в энергии людей зависеть очень сильно. Энергии родовые питаются энергией людей физически эфирного плана, то есть человек, включён в род и в семью по принципу крови, именно этим качеством он будет питаться. А стихийные эгрегоры они обитают на уровне астрального плана. И соответственно, вернее, не обитают, а скажем так, имеют источник питания на уровне астрального плана. И значит, соответственно, любой стихийный эгрегор будет питаться исключительно эмоциями человека. Поэтому и кажется, что летит вся жизнь, потому что эмоции не скажем так, неприемлемые для вас, но являющие для эгрегора это естественным эффектом питания заставляют вас переживать эмоции того толка, который ему нужен. Почему так происходит? Дело в том, что на эгрегоры это уровень будхиального тела, будхиального слоя, все, все знакомы с семеричной структурой сознания. Будхиальное тело руководит и управляет напрямую каузальным слоем, уровнем событийности. Поэтому на эгрегоры возложена обязанность в этой в нашей математической модели, в которой мы живем, на их возложена обязанность формировать события для включенных людей. Они простраивают некие событийные цепочки, которые люди должны пройти, пройти должны обязательно. И считается, что эгрегор более значим, чем в большем количестве событий он может взять, создать для людей, а человек берет эти события добровольно, не отребляясь. Соответственно, эгрегор, который только-только прописывается в эгрегориальном пространстве, будет сонастраивать с собой нового своего включенного адепта очень жестко любыми причем способами. Главное сделать так, чтобы человек добровольно отдавал энергию и время. Все зависит от того, кто этот эгрегор программировал. Если эгрегор, скажем так, инспирирован силами высокими, то модели, которые вкладываются в этот эгрегор, они очень эффективны и они оправдали. И дали хороший результат в прошлом. Хороший результат в прошлом дает только те модели включения, которые основаны на принципе добровольности. Человек сам добровольно будет хотеть отдавать энергию в этот самый эгрегор. А это значит, что сила, которая инспирировала создание этого эгрегора, должен иметь непосредственное проникновение и доступ к базе данных, которую мы называем добро то есть эффективные модели поведения и эффективные методы достижения результата, и на, этой, на этих алгоритмов программировать ядро нового стихийного эгрегора. Вот так программируются различные секты, которые основаны всегда на имени и на культе какого-то определенного бога. Не бывает так, чтобы секта просто так. Даже если она не позиционирует себя как секта, а позиционирует себя как что-нибудь другое, если она... Основан на этом канале, то человек, входящий в эту самую структуру, будет всегда испытывать радость от вхождения в нее, радость, искренне радоваться, что он туда попал и искренне хотеть отдавать 24 часа в сутки этой самой структуре. Но если эгрегор программируется просто человеком, а человек может запрограммировать эгрегор исключительно на базе своего сознания, очень несовершенного, он будет туда вкладывать свои желания, свои намерения, свои начинания. Так человек, который организовывает фирму, организовывает ее, например, с желанием заработать побольше денег и проявить как-то свою власть, потому что, например, дома ему это дело не получается, а вот он очень хочет. Соответственно, эгрегор, в эгрегоре лежит информация, намерение, ради чего создавалось заработать денег и проявить власть поскольку сознание это человеческое и к алгоритмам добра оно доступа не имеет, оно опирается только на те алгоритмы достижения результата, которые есть в его же собственном сознании. Но если бы у него было право на власть, он бы ее достиг без формирования всякой любой фирмы, он бы ее и так имел. значит соответственно он ее не имеет, и фирма нужна ему для подтверждения этого самого алгоритма. В основу ядра закладываются, я вам все понятно. Да, чистая математика. В основу ядра закладывается только то, что есть в сознании самого создающего. Соответственно, все свое несовершенное сознание, все свои астральные проекции, все свои страхи, все свои обидки, все свои и прочую вонь его собственного астрала, он вложит туда, в этот самый эгрегор, и он начнет на эгрегориальном уровне распространять себя. Таким образом, люди, люди которые идут ошибочно на работу в эту самую фирму, накрывают вот этой вот воняющей волной. И они начинают испытывать состояние, которое лучше бы, конечно, не испытывали. Но тем не менее именно этот загон заставляет их отдавать энергию своего времени, своего внимания в этот самый эгрегор. Почти добровольно. В том смысле, что они 8 часов отработали, и еще 16 переживают относительно 8 отработок. То есть они эмоционируют на эту тему, а эмоции человек всегда отдает исключительно добровольно, человека не заставит. Да? То есть он повелся на какую-то тему и вот переживает и переживает и переживает, что эгрегору не надо. Надо сказать, что эгрегор, сформированный на таких алгоритмах, это фи, это фи, я бы сказала, это, это, это, это невкусно, это некрасиво. И такому эгрегору долго не жить, очень не жить долго. Вот. Поэтому, если вы понимаете о том, что вам там не нравится, уходите сразу. Но справедливо и обратно. Если вы пришли в какую-то организацию, если вы понимаете, что вам там нравится очень, тоже уходите. Потому что здесь что-то не то. Что-то здесь не то. Он, конечно, более жизнеспособен, но поверьте, для вас эффект будет тот же самый. Вы будете добровольно отдавать свое время туда не получая ничего взамен, кроме чувства радости, которые могли бы получить, между прочим, в совершенно более дешевым способом. Они вкладывают туда единственную ценность, которая у вас есть, это свое время. Отсюда вывод. Деструктивное влияние эгрегоров заключается в том, что они подвязывают человека на себя и стараются любыми способами его не отпустить. При этом, чем выше подъем человека и по эгрегориальной лестнице, тем в большей степени он становится, ну скажем так, свободен, потому что то, что эгрегор выберет именно его ключевой фигурой с каждым шагом, с каждым ступенчиком становится все меньше, меньше и меньше. И степень свободы повышается при поднятии на эгрегориальные слои. поэтому Старайтесь, если вы понимаете, что вы не свободны в рамках тех эгрегориальных систем, в которых вы находитесь, смотрите всегда на уровень выше, там свободы больше. Там больше и ответственности, там больше и правил регламентирующих человека, но там больше и свободы, а значит, есть возможность получить в большей степени тот опыт, который вам нужен. Род и семья для человека, это, конечно, очень важно, особенно для женщин. Ну просто помните, что родом и семьей в конечном итоге все не заканчивается. Когда-то вы вырастете из этих штанишек. И вы должны знать, куда вы будете двигать дальше, а не переходить из эгрегора в эгрегор в состоянии жутчайшей депрессии, когда у вас больше не остается никакого выбора. Так женщина, например, лишаясь своей семьи, расставаясь с мужем, переживет этот. Это, это, это состояние депрессии, и только лишь потом пойдет выше или не пойдет, будет стараться вернуться в то же самое русло. Но тем не менее именно отсутствие семьи, возможно, является в какой-то момент является для нее возможностью шагнуть на ступенечку выше и стать чуть-чуть свободнее, потом еще выше, потом еще выше и так далее.